Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Сегодня мы заехали в Альшаннике, здесь мы строим дом в современном стиле в два этажа. В этом видео мы расскажем, что сейчас здесь происходит, более подробно опишем процесс устройства плоских кровель, почему можно применять разные материалы, также расскажем, чем отличается кладка газобетона на клей-пену или на обычный цементный клей. Расскажу немножко о самом проекте. Здесь у нас заказчик предоставил архитектурную концепцию, в рамках которой он хотел строиться. Нами уже были разработаны конструктивные решения, план фундамента, каркаса будущего дома и заполнение стен, также все технические узлы. В прошлом году мы здесь возвели фундаментную плиту. В целом дом представляет из себя гараж, который связан с домом. Есть первый этаж, это гостиные и общесемейные пространства. Второй этаж больше отдан для спален. Также можно обратить внимание, что на втором этаже есть большая терраса, эксплуатируемая, на которой можно будет в теплое время года проводить время. Сама конструкция дома выполнена из монолитного железобетонного каркаса. Можно обратить внимание, здесь есть монолитные пилоны, на которые опираются плиты перекрытия. Есть локальные участки стен, где необходимо воспринимать наибольшую нагрузку заполнение стен между пилонами выполнено уже из газобетона здесь значит наружные стены это газобетон 250 толщина внутренние перегородки более тонкие конструкции Газобетон здесь на объекте собирается на клей-пену. Можно обратить внимание, что кладка более чистая и белая, нежели обычный цементный клей, который применяется. Кровли здесь тоже двух типов используются. Есть одна зона, где будет эксплуатируемая кровля, там применяется ПВХ-мембрана кровля уже которая находится на втором этаже. у нас на финише будет использоваться битумное рулонное покрытие. Тоже есть свои отличия, сейчас поднимемся наверх, расскажу более подробно. Нам часто задают вопросы зачем мы возводим настолько жесткие монолитные конструкции под относительно небольшие дома действительно вот при такой толщине стен и перекрытий можно возвести там, 9 или 15 этажный дом такие как возводят в городе да, на обычном жилищном строительстве и по сравнению с газобетоном ну, якобы эта конструкция совсем не оптимальна имеет очень большой запас прочности что излишне что выливается как в трудоемкость так и в стоимость работ вот, отвечая на этот вопрос скажу что в рамках той архитектурной стилистики которой мы строим это дома в современном стиле то есть это какие-то вытянутые плоские конструкции зачастую реализовать вот решения такие как вот этот консольный вылет или какой-то балкон вылетающий, какие-то большие пролеты в рамках газобетонных просто стен невозможно также можно обратить внимание, что вот здесь консоль она опирается с одной стороны на пилон а дальше она абсолютно висит в воздухе до конца строения но опять же был бы у нас газобетон, такую конструкцию мы реализовать бы не смогли, потому что ну вот допустим, жесткости газобетонной стены или жесткости заделки перекрытия, ну, возможно, бы не хватило. Тут пришлось бы либо уменьшать этот вылет, либо ну, как-то его упрощать, что потеряло бы ну, немножко смысл и вот эффект вот этого парящего перекрытия. Также вторым преимуществом монолитного каркаса является возможность реализации больших пролетов. Вот здесь можно увидеть, у меня за спиной помещение, гостиной, пролет порядка 6 метров, никаких колонн или дополнительных подпорок нету, также... Можно обратить внимание, то, что у нас здесь проемы есть по стенам, под и портальные системы. Соответственно, объем опирания перекрытия на стены достаточно маленький. Если бы это был обычный каменный дом, вероятнее всего объем стен здесь бы вырос, появились бы какие-то перегородки, подпорки, что существенно изменило бы и функционал, функционал этого здания, и эстетическую составляющую бы тоже ухудшило. Ну и третий момент, это возможность реализовать любую вашу фантазию, вашего архитектора. То есть монолит дает максимум возможностей среди стеновых материалов для реализации задумки, такие как большие какие-то помещения, какие-то консоли. Ну, то есть он обладает наибольшим функционалом по несущей способности среди всех конструкций, которые применяются в загородном строительстве. Расскажу немножко про кровлю. Здесь в рамках проекта применяются плоские крыши. Значит, два типа покрытия запланировано. Здесь у нас, так как планируется эксплуатируемая зона, и также на гараже применяется э, мембрана ПВХ, как финишный слой. В перспективе она будет уже накрываться каким-то балластным слоем и финишным покрытием, для того, чтобы можно было, было по нему ходить. На кровле второго этажа будет использоваться рулонная наплавляемая гидроизоляция в виде финишного слоя, потому что там не планируется будущая эксплуатация. В целом, если у вас тоже плоская кровля, надо понимать, какая в будущем будет эксплуатация, где-то это может быть абсолютно неэксплуатируемая конструкция, и нам там можно применять более Простые, ну более экономичные решения. В зонах, где планируется эксплуатация по террасной доске или там по бетонной плитке применяется один материал. Если вы планируете засадить газоном, насыпать щебень или какое-то, ну, такое естественное покрытие, там конечно применяются мембраны более плотные, но тоже подбирается, исходя из задач, которые планируется реализовать. В целом процесс устройства плоских кровель выполняется в несколько этапов. Первый этап это устройство пароизоляции, то есть это слой, который создает пароизоляционный ковер, который не пропускает повышенную влажность, которая возникает в доме в пирог под кровельное покрытие, для того, чтобы утеплитель не накапливал себе влагу и не разрушался. После этого устраивается слой утепления. Следующим этапом идет у нас устройство разуклонки. Технониколь рекомендует, ну так сказать, два типа устройства разуклонки. Это либо слоу-плитами, то есть есть специальные клиновидные плиты, которые продает производитель, которыми можно сделать уклон. Уклон нужен для того, чтобы вода, которая в перспективе будет собираться на кровле от осадков или от таяния снега, стекала в место, где у вас планируется водосток или установлена кровельная воронка. Или же, как здесь, мы применяем полусухие стяжки. В нашей практике применялся и тот, и этот, и другой метод. Все-таки мы за основу для себя выбрали устройство полусухих стяжек Нежели клиновидные плиты Потому что покрытие получается более твердое Можно вот на нем попрыгать Оно никуда не шевелится а, под хождении по нему Не создает никаких дополнительных звуков То есть решение более надежное Более твердое ну, вызывает больше доверия лично у меня, чем, допустим, вот эти клиновидные плиты. Конечно, есть преимущества у клиновидных плит, такие как это отсутствие мокрых процессов, то есть его можно класть в любую температуру, там, при любых погодных условиях, но мы все-таки выбираем путь, вот, устройства по узких стяжек, даже если мы делаем это зимой, мы ставим прогрев, прогреваем, получается более надежно, более качественно и долговечно. После того, как устраивается уже полусухая стяжка, ну любое финишное покры покрытие, а, уже а, будет настилаться финишный слой. Сначала укладывается слой геотекстиля, если мы а, применяем мембрану, и на нее уже укладывается послойная мембрана, сплавляются стыки, делается примыкание как всем парапетам, нахлесты на парапеты. после этого кровлю уже можно эксплуатировать. Также... В процессе устройства крыши идет этап устройства кровельных воронок, то есть это сток воды направляется в них, вот там у нас уже одна вороночка здесь выведена. Сейчас она там не оформлена до конца, потому что когда уже э, мембрана к ней подойдет, все здесь э, запаяется и жестко зажмется для того, чтобы она работала. Также после устройства уже мембран устанавливаются аэраторы. Они нужны для того, чтобы вентилировать утеплитель, который у нас лежит под самой мембраной. Сверху, в принципе, аналогичная технология будет, только там вместо мембраны уже выступает битымное покрытие. Также в процессе строительства, плоских кровель, очень важно учитывать зону примыкания к стенам, парапетам, окнам, дверям, то есть везде, где ну, создается такое негерметичное примыкание. Вот э, в рамках этого проекта у нас вот здесь реализован такой узел, у нас есть утеплитель, который э, укладывается к бетону напрямую После этого идет у нас плоский шифер На него уже мембрана будет заводиться И опускаться на фасад Утеплитель нужен здесь для того Чтобы утеплить сам парапет Потому что парапет жестко связан У нас уже с будущего дома то есть плотно заходит в контур отопления дома для того чтобы избежать излишних теплопотерь или проникновения холода в сам дом важно сам парапет утеплять поэтому у нас утеплитель здесь потом будет сверху и еще по фасаду он также опустится такое решение позволит максимально утеплить дом и избежать излишних теплопотерь из здания Вопрос теплопотери здания очень важен, поэтому вот в монолитные парапеты всегда закладывается термовкладыш. Он установлен здесь вертикально. Это его задача исключить излишние потери тепла из дома они уменьшают мостики холода да можно увидеть что разрывы э, бетона существенные объем бетона уменьшается при помощи термовкладыша тем самым выход тепла ну, движение температуры через конструкцию уменьшается такие решения э, очень хорошо влияют э, в будущем на эксплуатации дома также в каждом доме есть винтканалы, дымоходы, какие-то выпуска труб. Здесь для того, чтобы осуществить вот эти выпуска, здесь планируется приточно-вытяжная вентиляция. Здесь будет дымоход, будет какой-то камин. Вот сейчас устроены коробушки, короба из газобетона. Сверху в одной из труб выполнен вен канал для естественной вентиляции Шидель Где-то сейчас выпущена там ливневая канализация То есть это такая шахта техническая В котором все эти перспективы Будут какие-то заводиться и выводиться Опять же их надо обязательно делать Из чего-то теплого Ну или с низкой теплопроводностью Материала Здесь они выполнены из газобетона Также обшиты плоским шифером В зоне примыкания к будущей мембране Такие узлы Опять же, улучшает эксплуатацию здания. Также часто задают вопрос, когда делать мембрану, до установки окон или после. Вот здесь сейчас мы, да и в целом в наших проектах зачастую это происходит так. Мы делаем кровлю, после этого приходят оконщики, ставят все свои порталы в местах, где это предусмотрено проектом, после этого мы опять приходим и делаем уже примыкание к самой а, алюминиевой там, или пластиковой конструкции. А, почему сначала не поставить окна, а потом делать кровлю? А, ну, по крайней мере, потому что пока нету финишного покрытия на доме, вся вода, все осадки текут в дом. Соответственно, по окнам, а, зачастую окна ставятся очень дорогие, по всем механизмам, которые примыкают к окнам, вода течет, где-то замерзает, если это зима, вода грязная, все это портится, и для того, чтобы это исключить, проще сделать крышу, потом локально ее где-то там доделать в зонах примыкания, это стоит не так дорого, но зато у вас и окна получается сразу сухие, и в целом у вас контур замыкается очень быстро после устройства окон. ну и по вопросу применения состава на который кладется газобетон есть два варианта сейчас на рынке это либо клей пена либо клей на основе цементных составов вот в рамках этого проекта применяется клей пена можно обратить внимание что стена внешний вид более такой чистый более ровный с точки зрения там, надежности в принципе оно нисколько не отличается от клея на основе цементного состава с точки зрения теплоты или там легкости в работе в принципе тоже особого отличия мы не видим но ну, с точки зрения наверное отходов да если вы применяете цементный состав это все таки мокрый процесс вы его там замешиваете какие то мешки постоянно здесь все таки более чистый процесс да то есть нанесли пену Вставили блок. А, с точки зрения погодных условий, ну, допустим, а, цементные составы, все-таки там до минус 5, там можно еще использовать при помощи, там, каких-то а, противоморозных добавок к клей-пену, можно использовать более продолжительный период, да, более низких температур. А, с точки зрения эстетики, Швы, конечно, более чистые, более ровные получаются, тем не менее блок из газобетона всегда имеет какие-то скольчики, вот допустим, как здесь, какие-то подпилы и, ну, такие швы все равно приходится чем-то всегда заделывать. Ну, ни одного дома не бывает, где все блоки прям идеально новые, конечно, можно их постоянно сортировать, но тогда расход блоков существенно увеличивается. Поэтому все равно какие-то сухими смесями приходится их дорабатывать, эти швы, если они возникают. Мы применяем зачастую белый цемент, если мы хотим видеть чистую кладку. Здесь еще эта работа не проводилась, но тем не менее, все-таки эффект более чистый получается. Если вы применяете клей на основе цемента, а, швы а, имеют более темный цвет. Можно вести аккуратно кладку, но тем не менее, при толщине шва 1-2 мм у вас все равно будет виден этот шовчик, кому-то нравится, кому-то не нравится, с нашей точки зрения, с моей точки зрения, ну, что касается качества конструкции, отличия никакого не будет, с точки зрения производства работ, процессы, в принципе, схожие, и, ну, мы не видим большой, сказать, трудоемкости в клее, Но опять же, какой-то заказчик хочет именно на пену, кто-то хочет на цементный состав, поэтому выбирайте сами, кому что нравится. Ну что, на сегодня все. Спасибо всем, кто смотрел. Кому интересно, пишите вопросы, будем отвечать. Будем снимать видео на вопросы, которые вас интересуют. С вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Всем пока!